Танцуем всю ночь, танцуем весь день, В эфире опять одна гребедень, Но это не зря Хотя может быть нет, значай Гармония мира не знает границ сейчас Мы будем пить чай Прекрасная ты, достаточная я, Наверное, мы плохая семья это не зря Хотя, может быть, не взначай Гармония мира не знает границ Сейчас мы будем пить чай Мне кажется, мы, как в старом кино, Пора вращать воду в вино, и это не зря. Хотя, может быть, не взначай, Карбуэль ее не знает границ. Сейчас мы будем пить чай.